Один из первых, я решил показать вам дорогу до моря до нашего собственного пляжа. Застройщик обязуется сделать полностью вот эту всю зону осветительными элементами. Кто-то говорит, что э, эти уиндемы якобы, может быть, там на горе. На какой нафиг горе? Вот смотрите, вот я иду тут, люди гуляют он с собакинами, видите? Так что у вас будет даже дополнительный большой свой променад. Вот по такой прекрасной парковой зоне. Наш пляж, наши эллинги 500 метров, которые ломаются, и на этом месте располагаться будет наша пляжная зона. Огромнейший привет желающие купить номер в отеле мирового уровня. Я вас рад приветствовать, как говорится, дорогие друзья. К вашему вниманию отель, точнее три, под брендом Уиндом. Уиндом, Уиндхам, как угодно, как удобно. На данный момент у нас здесь в продаже Два в пятизвездочных и один четырехзвездочный под брендом Ромада. Так вот, я покажу вам сейчас один из первых. Я решил показать вам дорогу до моря до нашего собственного пляжа. У нас здесь планируется, что будет на три корпуса, свой собственный пляж. На данный момент этот пляж у нас находится вот в той стране. До моря у нас получается порядка, ну, там, 350 метров. Мы сейчас с вами пройдемся, смотрим то у нас Виндом Ромада корпус 1, это Индом, корпус 2, это Виндом тоже корпус 3. И теперь, дорогие друзья, я предлагаю вместе со мной прогуляться э, вам через камеру, лежа на диване в своем или на кровати, пройтись до моря. Как будут ходить отдыхающие отеля Виндом до моря? Я думаю, большинству из вас это было очень интересно, когда вы покупали А также непосредственно тем людям, которые покупают номера На данный момент, еще раз повторюсь, в этом отеле Точнее их три штуки, в них троих Продаются номера от мирового ательера. В собственность, по договору купли-продажи Ипотека, если хотите, федеральный закон 214, ДДУ, договор купли-продажи. Вот такая вот свистопляска, вот такая вот петрушка. Вот по этой дороге вы напротив нашего отеля будете переходить по пешеходному переходу. Планируется, что должен быть подземный переход. На данный момент это все э, у нас... В разработке и вот так точно так же как я сейчас давайте засекаем время и мы начинаем с вами идти до моря дойду прям до моря что обязуется сделать застройщик застройщик обязуется сделать полностью вот эту всю зону осветительными элементами то бишь будут у нас фонари лавочки здесь все будет в брусчатке вот так как здесь есть сейчас асфальт этого не останется и вот представьте что вы в лице меня идете до моря. Сейчас я дойду прямо до нашего пляжа. И вы будете понимать, какой же у нас все-таки пляж. Конечно, я на сам пляж пока сейчас зайти не смогу, по причине того, что он закрыт. Он на данный момент принадлежит к нашему отелю, к нашему земельному участку. 4 гектара земли, на котором расположились три э, корпуса отеля Уинтхам. И я вот сейчас иду вот по этой дороге, к нашему пляжу, который тоже относится к нам. Когда застройщик приступит... Непосредственно тому, что он начнет делать пляж. Пляж он планирует начать делать в этом году. Это будет осень. Осенью планирует приступить к тому, что будет делаться пляж нашим отелем идемте дорогие друзья в принципе вот я иду здесь гора не резкая все размерено если честно вам хочу сказать тут даже горы нет потому что это вот просто приемлемая кайфовая дорога кто-то говорит что э, эти винды мы якобы может быть там на горе на какой нафиг горе вот смотрите вот я иду тут люди гуляют он нами увидите весьма комфортно в зелени и все это я иду к морю к морю да ну вот сколько я иду на минута иду в принципе везде зелень слева зелень справа зелень вон он видно наш корпус аромада если по прямой то еще ближе получается я просто получается как бы немножечко бачком и вот большинство зелени здесь будет сохраняться и дополнительно облагораживаться. Полностью всю дорогу делает застройщик. Застройщик этих трех наших винтхон. Вот также будут лавочки на всей протяженности. Везде будут урны. Везде будет у нас все облагорожено. Вот таким вот образом, как я, вот это все, это у нас парковая зона. Вот здесь все будет сделано. Здесь еще раз говорю, на гентлане города Сочи можете посмотреть Собаки только не гавкой. Только не гавкай, Я хороший. Я тебя ругать не собираюсь. Ты меня тоже. Спасибо. Вот с левой стороны это сквер. Понятно, что этот сквер, он еще не облагорожен, он называется сквер влюбленный. У нас, влюбленных, у нас там есть облагороженная часть, а есть часть, которая еще вот в таком вот диком заброшенном состоянии. На что хватило у нас на тот момент инвесторской помощи? Ну, та часть парка-сквера и была сделана Сейчас я вам покажу, какая часть этого парка-сквера сделана А какая осталась вот в этом заброшенном состоянии Вот, видите, это все продолжение парка То есть вы, получается, мимо парка Видите, вот, это, вот эту часть у нас будут продлевать, улучшать, облагораживать Видите, вот красивый парк-сквер Там лавочки, места отдыха, видите Скамейки красивые Вот это тоже, это все наш парк-сквер Все, ладно, я же показываю все-таки не парк-сквер Я показываю непосредственно дорога до пляжа. Вот мы идем дальше. Никакой горы, вообще не грамму. Я ходил с, с людьми в возрасте, семейная пара по 60 лет, и мы с ними ходили до нашего пляжа, и у нас эта дорога заняла что-то порядка четырех минут. В принципе, в принципе, я думаю, что 4 минуты-пускай пять минут до пляжа – это вполне себе приемлемо и нормально, как бы, в принципе, гулять можно. Вот над нами находится непосредственно дорога из Сочи в Адлер. Планируется также, что у нас будет дополнительная дорога. Ну, планируют ее реализовать, по-моему, до 2030 года. И вот мы, в принципе, уже видим железную дорогу. Ни для кого не секрет то, что здесь проходит железная дорога. Но железную дорогу у нас по новому генеральному плану перенести прямо от первой береговой линии. Вот это, видите, желтые корпуса. Это... 500 метров наш пляж, пляж у нас длиной 500 метров, закрытый, охраняемый, облагороженный, с рестораном, планируется, что на пляже будет бассейн, ну, то есть, по сути дела, если бы я не ходил вот так вот, вот так и вот так, я бы уже был на пляжу, да, эти у нас желтые, то, что я вам показал, это у нас будет сноситься, то есть, исходя из того, что у нас будет капитальный ремонт пляжной зоны, будут у нас реконструкция называйте этой пляжной зоны и вот эти вот эллинги, которые там сейчас настроены эти желтые, они будут сноситься пляж в аренде на 49 лет поэтому я считаю, что это более чем нормально а когда перенесут железную дорогу будет вообще просто волшебно, идеально и прекрасно и вот, вот эту всю дорогу на протяжении всего вот этого вот промежутка времени, сколько я иду еще раз повторюсь, это все делает застройщик, то есть красивую прогулочную Каким образом люди пьяные или, допустим, там с какими-то увечьями, повреждениями, мозоль натерли, например, люди будут попадать на пляж при помощи электрокаров. Здесь будут у нас трансфер, трансфер до мора, до моря, мора моря. Вы вот таким вот образом проходите сюда и под этот тоннель вы видите, что перед вами, дорогие друзья, правильно, Наш пляж, наши эллинги 500 метров, которые ломаются И на этом месте располагаться Будет наша пляжная зона То есть сколько по времени у нас все это Дело заняло, ну наверное минут 5 скорее всего Все это удовольствие у нас заняло И вот от этого дела, вон оно это наш, дорогие друзья, пляж. Ограничим мы с мысом Видным, То есть, получается, наш пляж, пляж Виндома, граничит с пляжем мыса Видного. Мыс Видный, читайте, здесь все уже сделано, облагорожено. Пляжная зона у мыса Видного – это РЖД-шный санаторий. Часть РЖД-шного санатория у нас забрал э, забрала в управление ателье «Разимут». Ну, там номера не продаются, а в Виндоме номера продаются. Ну, то есть, вот таким вот образом мы дошли до моря, мы дошли до пляжа, и мы уже можем купаться на своем собственном пляже, со своей собственной инфраструктурой, со своим обслуживающим персоналом. Сколько по времени у нас это заняло? Я думаю, не более пяти минут. Я наберусь наглости, выйду на железную дорогу и из железной дороги покажу наши гребаные эллинги, которые у нас... вот. Начиная вот отсюда, это все наше. Таким образом мы проходим, попадаем на наш пляж, ну и, как говорится, далее купаемся, если таковая есть необходимость. Конечно же, здесь многое претерпит изменения, многое у нас будет здесь восстанавливаться, облагораживаться, но все это, как говорится, вопрос времени и за год. До запуска отеля это все будет сделано, выполнено, в чем я ни разу не сомневаюсь. Ребята, смотрите, внимание, внимательно, мальчишки, девчонки, а также их родители. Рамадан. Виндом и второй корпус Уиндома. Вот этот парк, он будет полностью делаться. На данный момент этот парк, конечно же, в принципе, относительно неплохом состоянии, но он будет полностью претерпевать капитальный ремонт, реконструкцию, все, что хотите, в общем. И он будет расширяться. Прям вот до того желтого здания. А затем желтым зданием уже наши корпуса Уиндома. Что сейчас у нас по парковой зоне? Относительно неплохом состоянии. Просто это все удовольствие будет облагорожено и приведено в должностной приятный Замечательный вид Что я из этого хотел бы вам сказать То, что на самом деле Хоста приобретает человеческий вид Благодаря инвестициям стр... Благодаря строительству новых отелей И здесь будете гулять вы Или же отдыхающие Которые будут отдыхать и останавливаться В отеле Виндхам Времени до моря, в принципе, это нормально, приятно. Иногда, как говорится, и захочется прогуляться до моря. Так что у вас будет даже дополнительный большой свой променад. Вот по такой прекрасной парковой зоне. Интересно? Будет еще интереснее. Дорогие, успевайте приобрести номер в отеле Уиндом по самой выгодной цене. На данный момент это то время, потому что, как говорится, этап строительства всегда цены дешевле, чем в готовом объекте. Первый корпус Windham Ромада, второй корпус Windham, третий корпус тоже Windham. Дорогие друзья, Windham это ваш счастливый шанс.